Здравствуйте, место встречи на Афонтово и предлагаю посмотреть вот на эту карту военных действий. Все лето мы стояли в пробках, сейчас здесь будут появляться значки, те самые дорожные работы. Все лето мы стояли в пробках, били свои подвески, опаздывали на работу, объезжали закрытые участки Улиц и вот так прошел, прошло ремонтное лето 2017 года. пол сотни улиц были э, перекопаны, находились в ремонте и находится сейчас часть из них. Большой дорожный ремонт в Красноярске – это тема нашего первого ток-шоу в этом телевизионном сезоне. В нашей студии представители власти, в нашей студии экспертное сообщество, в нашей студии э, общественники. И давайте для начала коротко посмотрим информацию, какие деньги, сколько улиц. Очень коротко, справочная информация. В 2017 году Красноярск попал в программу «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта из федеральной и краевой казны город получил почти 2 миллиарда рублей. Сумма колоссальная, так же как и масштаб работ в плане отремонтировать капитально или в текущем режиме 47 объектов. Главные магистрали, к которым приковано внимание, это Коммунальный мост, проспект Мира, улицы Карла Маркса, Дубровинского и партизана Железняка. Сроки аукционов и сдачи объектов за лето не раздвигались. Сейчас ни одна дорога заказчикам не принята. Между тем, ремонтная кампания должна закончиться 30 октября. В следующем году на ремонт дорог город получит также порядка двух миллиардов рублей. И сейчас раскроем тайну, почему у всех наших гостей есть в руках белые листы бумаги и маркеры. Сейчас предлагаем вам оценить. Все то, что происходило в городе, летнюю ремонтную кампанию, а, как она была организована, как она прох, прошла, проходит, точнее, проходила и проходит до сих пор, как в школе по пятибальной шкале. Берите листочки, да, прячьте микрофоны, у кого они в руках, а, бер, берите листочки и... Пишите, вот к нам присоединился еще один участник. Как в школе предлагаем оценить летнюю ремонтную кампанию по пятибальной шкале? Есть у вас чем писать, есть на чем писать. Рисуйте большие, крупные цифры. Пять, четыре, три, дальше 4 пошли. Два. Вы, вы лично, как человек, как специалист, как оцениваете? Как все было организовано? Отлично, хорошо, хорошо. Как там у дальше? Удовлетворительно, неудовлетворительно? Смотрено, если, знаете, такая оценка в школе была. Или, э, я вам смотрю там... А, вы хотите прям несколько, да, оценок поставить? Одну общую оценку тому, как были организованы э, все работы, да, и как э, проходила ремонтная компания. Так, ну что, с цифрами как? Все дружат с цифрами? Так, поярче... Ну, а теперь вот, вот, вот так показывайте. Так, 5, 4, 4. Так, там целая шкала. 4, 3, 4, 4. 2, 3 с минусом, 4. Так, ну что, последние у нас оценки остались. Так, коммунальный, коммунальный мост. Улицы, Тройка, периферий. центральная улица, 4. Периферийная улица, 4. В общем, в целом, в среднем где-то 4 с минусом. Так. Я правильно посчитала своим женским умом? Так, ну что же, давайте начнем с отличников. У кого пять, у вас пять. Никита, рассказывайте, почему пять? Ну... Скажем, мы начнем с того, что действительно в текущем году выпала нам возможность достаточно большой объем выполнить работу, чем самым как раз таки выполнили те мероприятия, которые нам необходимы были для как раз таки поднятия того недоремонта, который сформировался за какой-то определенный промежуток времени по определенным автомобильным дорогам, которые были отобраны как раз таки вот по данной программе там, согласно там, некоторых критериев, как магистральные улицы и так далее. Вот. Значит, я обращу внимание, что поставил я 5 с минусом, что действительно... А минус за что вот Значит, минус? если, ну, так скажем, оттолкнуться от количества объектов, от их, ну, там, скажем, каких-то физических характеристик, параметров там, геометрических, ну, так скажем, от площади, от их показателей, то действительно есть, наверное, порядка 10%, которые мы сегодня признаем. Это ряд объектов, которые имеют отставку от графика, по которым необходимо там, вмешательство там, ну, вплоть, там, до высшего руководящего В общем, состава, большая, да. большая пятерка, но небольшой да. минус все-таки да. есть. Есть у нас одна двойка. Да. да. Почему двойка? В первую очередь, бы сказать о том, что может быть двойка, а не однерка, по причине того, что начали обсуждать этот вопрос еще в январе месяце. Нас вроде как это обрадовало, нам предоставляли проекты, причем доходили до законодательного собрания, рассматривали ну, тот же ремонт проспекта Мира, рассматривали, нам показывали о том, как будут созданы все в рамках нормативов и требований. При этом, при всем, на сегодняшний момент мы видим, убрали парковочные карманы, автобусные карманы практически отсутствуют на проспекте Мира, что является нарушением да, требований но, норм еще, да. безопасности. Мы видим о том, что опять у нас продлевают выделенные линии общественного транспорта направления Зеленой Рощи, которые ну, на сегодняшний момент также не соответствуют пропускной Слушайте, нет, способности. Ну вот двойка, это означает вот, плохо все, потому что объездные меньше двойки, дороги не, оценка да, уже... Объездные дороги не подготовлены, то есть на сегодняшний момент вы попробуете проехать по Ленина для того, чтобы объехать именно перекрытые участки, вы просто будете ехать по ямам. Сегодня, проезжая по луже, увидев, как автомобиль в одну сторону кивнул подумав, что ну, надо изменить свой маршрут, изменив маршрут, упал в другую сторону. То есть, грубо говоря, все объездные дороги не соответствуют требованиям, не подготовлены к сезону работы. И плюс отсутствие разметок, плюс гарантийных каких-то обязательств. Ну и на сегодняшний момент даже разметку наносили Прям по трещинам. Прям по трещинам. Можно считаю... Отличники спорят мы, Нет, здесь вопрос-то в чем. Вот мы опять взяли конкретно на примере один объект, оценили, так скажем, полностью всю ремонтную программу на этом объекте. Нужно не забывать, что все ремонты у нас начались с мая месяца. И большинство маршрутов было отработано, в том числе и объездных, там, начиная от Дубровинского при закрытии коммунального моста и так далее. То есть, если все-таки преследовать какую-то объективность, я считаю, то нужно как бы разбирать всю ремонтную программу, а не ну, говорить об одном проспекте. Мы постараемся, у мы... нас есть немножко времени, мы постараемся разобрать. Можно Это же лично. Вы, пабы, пабы, а, вы пабы, оценили пабы. на пятерку, а значит господин Фролов оценил на двойку. Это его тоже право. Есть у нас мнение горожан. Мы, естественно, телеканала Фонтова регулярно на, на каждом из перекрытий, на каждом новом ремонтном витке снимал, что думают об этом горожане, которые стоят в пробках, уезжают, разъезжаются, не понимают, как ехать. Давайте мнение горожан послушаем. Очень плохо. Полтора часа едем. Очень плохо. Завтра так же поедете. Завтра же будешь так не поеду. Буду, наверное, через октябрьский, наверное, можно Выехал со двора на Пашином и все, и встал в пробку слов нету давно едете долго стоите я уже 25 минут стою это вот все по парижской да надо, надо бы туда регулировщика поставить ага. и будет все нормально знал что маркса еще копали на выходных но ну, чтобы вот здесь так это У -у -у. То есть, вы понимаете что да, что сейчас надо будет развернуться да я знаю знаю и назад все знаю я понимаю что он попал и видите здесь еще светофор 15 секунд горит вот если прямо допустим надо на тут 15 секунд, горит. сколько, ты и три машины проедет. Еще из-за этого. Ну что же, э, у кого нет слов, кто оценивает очень плохо. И вот э, есть у нас здесь представитель ГИБДД, Роман Васильев. Вот у меня вопрос к вам. Услышали, да, э, что говорили люди? Люди говорили, кто про светофор, кто про то, что знака не было. Все-таки безопасность дорожного движения – это вашего отчина, вашего ведомства, правильно? Вот э, давайте с вас для начала попробуем спросить, э, как все было организовано, почему встали мы в такие пробки, почему путались на каждом объезде, как вы считаете? Если говорить с точки зрения компетенции именно госавтоинспекции, э, то наша задача обеспечить безопасное и комфортное передвижение транспортных средств. И речь идет не только о местах производства работ, а в целом по улично дорожной сети. И наши полномочия ограничиваются именно контролем за соблюдением должностными юридическими лицами, требований соответствующих технических норм, стандартов и правил, которые в данной области и действуют. И претензии в основном касались не только организации, сколько технического состояния и применения необходимых технических средств организации дорожного движения знаки, которые у подрядчиков, они в ненормативном состоянии, попросту они помятые, грязные все. Нет бы ответственных должностных лиц, которые бы следовали за их своевременной перестановкой. Что касается стадии разработки схем организации дорожного движения с Полномочия согласования с ГИБДД сняли в 2011 году. А, то есть вы вот уже 6 лет вот уже 6 имеете лет, наверное, некий совещательный голос абстрактный, правильно? Кем мы не согласовываем, действует в настоящее время уведомительный порядок. То есть организация, которая проводит работу, она направляет соответствующее уведомление, которое должно управлять за 10 дней до начала производства работы, что, к сожалению, либо не делается вовсе, либо делается... То звонили накануне, можно вот туда поставить пост. И соответственно, даже не то, что как-то вмешаться, а оказать какую-то консультативную помощь по вопросам организации дорожного движения, мы этой возможности, к сожалению, лишаемся. И как решаются и органы местного самоуправления, и как лица непосредственно производящие работы, то есть получить какую-то информацию из них, как безопасно, комфортно, бесперебойно организовать движение транспортных средств. И при ремонте, проведении ремонта дорог в городе Красноярске в этом году, все те факты, о которых вот и люди говорят, они стали очевидны. И, собственно, мы поэтому в пробке то и попали. Ведь, видите, люди хотят поставить регулировщика, но не должны сотрудники госавтоинспекции, поймите правильно, регулировать дорожное движение в местах производства дорожных работ. Все эти задачи решаются элементарно с помощью соответствующих инженерных средств. По части по настройке светофоров тоже на стадии предподготовки к закрытию того или иного участка уличной дорожности проводится определенный аудит, изучается потребность транспортного потока и, и регулируется, светофор, и регулируется да? светофор. Вы знаете, я вот к вам, ну, к власти подбираюсь по чуть-чуть. А Схема организации дорожного движения разработали еще в феврале, правильно? Первые изменения были уже в марте в дорожном движении, там поменяли э, схему. Работы начались э, только летом. А почему же тогда вот то, о чем э, сейчас мы говорим, да, где-то знаков не было, где-то светофоры были не отрегулированы, ведь это все можно было сделать, получается, заранее? Давайте, наверное, начнем с того, что Роман Юрьевич как раз говорит о тех вещах, которые обязаны в непосредственной ну, зоне работы выполнять, подря... должна выполнять подрядная организация. <свят> Ты да. с подрядчика же надо да. спросить? Да. да, с подрядчика, соответственно, спрашивается. У нас, понимаете, вот у ГИБДД полномочия проверить. У нас есть подрядчик, которого мы также блюдим, наказываем за все нарушения. Если говорить в целом о схеме, которая была разработана для того, чтобы обеспечить... ну так скажем, развести транспортные потоки в целом по городу в период ремонтной программы. Действительно, она была разработана в феврале месяце и, собственно, на всем этом периоде до сегодняшнего дня постоянно вносятся какие-то коррективы, потому что действительно, где-то подрядчик ушел в продолжительность да, работы, где-то наоборот, объект закончен ремонтом. И говорить о том, что в июле месяце начались работы выполняться, то есть, ну, не совсем правильно. Я сказала Можно... летом. Летом, да. То есть, работы начались выполняться как раз таки с июля. Ой, с апреля, ой, с, с мая месяца. Поэтому в июле месяце у нас уже были закончены такие объекты, как улица Игарская, улица Винбаума, для того, чтобы мы готовили Но к закрытию коммунального моста, говорим. Мы да, говорим да, о том, что каждый раз при новом закрытии люди путаются, люди не знают, как проехать, заезжают какие-то определенный... нет знаков или они надлежащего качества. Есть Сритопор, определенный порядок. Секунд. Я согласен с вами. Да. Есть определенный порядок. То есть мы в соответствии там с определенным нормативным актами, должны уведомить людей, издать свои нормативно-правовые акты, там приказы на ограничение движения и так далее. С всеми ними мы ознакомливаем посредством интернет-ресурсов, работа со СМИ и так далее. То есть проводим все различные брифинги о, о, о, о предстоящих закрытиях. Если даже разобрать вопрос на примере улицы Дубровинска, если мы вспомним, когда действительно было перекрыто движение, неделю об этом говорили, что будет изменена схема да. движения на улице Декабристов, тем не менее, в первый же день все автовладельцы поехали Именно по этому направлению, несмотря на то, что на этом месте была как раз таки полностью со всеми требованиями, организована как раз таки схема перекрытия этого движения. На, на второй день, после того уже, когда действительно поработали еще раз и в СМИ, и уже люди сами убедились, тот поток, тот потребитель, который раньше использовал этот участок, он уже на этом Они месте уже не поехали. поехали. Да. Хорошо, Степан, вы входите в комиссию по оптимизации. Рабочий. Рабочая группа, да, по оптимизации дорожного движения. Собственно, как, да. Что и как все-таки нужно было оптимизировать до начала вот этой большой ремонтной кампании, чтобы все было... Ну, на самом деле, я поставил четверку, да. Почему я поставил четверку? Потому что все-таки ваш вопрос звучал о том, как администрация и подготовилась именно к проведению ремонта. Администрация на четверку. Те самые схемы, схемы изменения движения, да, они действительно разрабатывали всю зиму. Мало того, костяк этой схемы, он был разработан еще даже в прошлом году, если честно, да, это очень долго обсуждалось, очень долго э, присутствующих, наверное, больше половины, наверное, присутствовало при этих обсуждениях. Все знали о том, как это будет, будет изменено. Мало того, на все лето был разработан подеклад, подекадный план изменения схем дорожного движения. Понятно, что в, в, в процессе работ этот план, пришлось корректировать оперативно, да, ну, с той же самой улицы Дубровинского, да, когда у нас в плане стоит о том, что мы перекрываем только одну полосу по улице Дубровинского, а потом выясняется, что труба э, идет там, поперек, поперек улицы, да, и она уже перекрыть весь, всю, всю дорогу. Да. Но весь инструментарий позволял нам спрогнозировать правильно. И на самом, деле, на самом деле, до 1 сентября мы получили плюс 1 балл в пробках. При таком огромном дорожном ремонте, при таких значительных изменениях в уличной дорожной сети, мы получили по большому счету там всего один балл. Мало того, полбалла в этом, ну скажем, так можно, если да. совсем по полбалла из этого пол, балла пол, Да, да полбала из этого балла нам дал Иригинский проезд. Что очень важно, да, то есть было понятно, что Ерегинский проезд на момент перекрытия коммунального моста уже имел, так скажем, перебор в транспортной интенсивности на 500 автомобилей в час, час когда мы делали схему, да, основная задача была перебросить транспорт на Октябрьский мост и на Четвертый мост. Есть там конкретные цифры, да, о том, что все-таки тысячи автомобилей продолжила ездить через Юридинский проезд. То есть там так, виноваты автомобилисты, которые знали, говорить, что нельзя, нельзя но, говорить, но они нельзя ехали. Нельзя говорить, что виноваты автомобилисты. Просто, ну, до конца еще не совсем, ну, например, для меня непонятно, что еще нужно было сказать людям, что... Все-таки, ну, действительно, едет съемочная группа, которая показывает о том, что... Там все перекрыто, ехать невозможно, да. Ехать по четвертому мосту на 20 минут быстрее, нет, мы все равно будем стоять на Еринском проекте. свою Добавьте. На самом деле, при разработке схем мы, как Федерация автовладельцев России, тоже состояли в рабочей группе по оптимизации дорожного движения. Вносили свои предложения по оптимизации той же дорожного движения, обстановки, которая будет предлагали и развешивать схемы, нам администрация города говорила о том, что все, да, будет, будут заранее установлены схемы, мы даже предлагали откатать схемы еще в марте, когда еще до ремонтных работ еще далеко, но на самом деле ну, дорожных схем заранее не было, естественно, автовладельцы этого не понимали, куда они едут. Сам летом, проезжая некоторые участки, натыкался на то, что показывает схема одна, а по факту она висит кверх ногами. Говорит, прекрасно. Это, схемы все были развешаны. Это прекрасно Ну немножко кверх ногами вот Но была одна не схема. Не вы не уже как-то аж подпрыгивать начали. Вы автомобилист а же, было. правильно? Вы уже за рулем? Я Девочки, удачно очень живой логи, работаю, поэтому меня. Начнем, я сегодня первый, я первый раз. Сейчас пик попал на пробку на Палладеригу. Ну, а, а вы берегу. какую организацию здесь представляете? Вы я же представляете интересы заказчика. Нигде, за заказчика, как ответственность возложена, также чикал. за контролем за производством дорожных работ. Чикал, то чикал. есть вас не интересует, если это Крудор, то пусть он в городе Красноярске, вроде если бы этим и занимается. Да какая разница? Мы говорим Вначе в целом об организации проведения работ да, в городе Красноярске. как заказчик обязан это все контролировать. Вы, это совершенно вы, да, А вы сейчас говорите а, о том, ГИБДД что... ГИБДД говорит о Крудоре. Мы не представляем Крудор. Да, по сути, это какая разница? Все, что происходит в городе так, понимаете, вот вы они выясняется. У нас пробил в информировании достаточно автолюбителей, об изменениях в организации дорожного движения, здесь уже какие-то миры надо Состояние принимать. Потому что по не каждый смотрит телевизор, не каждый слушает да, да, да, да. конечно, конечно люди, вы молчали. Да. Они используют социальные сети. Возможно, необходимо уже назрело необходимость создания какого-то специального вот как сайта. Вот да? Во ВКонтакте сайта. группа активная. Я, это для примера. Просто я вот в дождь смотрела вашу группу, там все прекрасно. Да, вы хотели сказать. Давай. Мы когда э, составляли и разрабатывали условия муниципального контракта, мы старались максимально туда включить все пункты, которые бы нам позволяли отслеживать все мероприятия, которые происходят во время ремонта того или иного участка улично-дорожной сети. Это и видеосъемка, это и схемы, о которых вот сейчас Степан говорил, это и выезд, по, это и календарный график, который тоже должен был однозначно соблюдаться подрядчиками. Если он не соблюдается, то мы выставляем штрафные санкции, которые достаточно велики. Если, допустим, 5%, если не помню, это сумма контракта. Это а большая сумма. А кто-нибудь уже был штрафон вот на эти 5% за Значит, то, что неверно вот за, было за весь, информирование? За весь, период ремонта, за весь период ремонта было выписано более 50 предписаний дорожного надзора, которые... Нет, часть предписаний, конечно же, не касалась. Нет, не mm -hmm. то, что не касалась, они устраняли эти то есть там составляется, выдается предписание, составляется акт, даются сроки. Эти сроки. Если в эти сроки подрядчик не устраняет те или иные замечания, соответственно, юридический отдел начинает претензионную работу. Как правило, доводит ее до суда, и в судебном порядке подрядчик тот или иной подвергается штрафным санкциям. Но, как правило, в большинстве случаев подрядчики с этими предписаниями справлялись и устраняли те замечания, которые мы в эти предписания прописывали. То есть я что хотел сказать, что да. мы в условиях контракта, вот то, о чем сейчас говорит и ГИБДД, и Фролов, господин, значит, да. мы прописали все мероприятия, которые можно было бы посмотреть. Понятное дело, что я, как служба заказчика управления дорог муниципальное управление. Я не могу отвечать за Крудор. Там свои есть ну, ответственные не отвечайте люди. за Крудор. Есть же... А, есть, а да. вот на наших объектах, я схемы были предоставлены, и знаковая информация была расставлена. Она предоставлялась и в том числе и в ГИБДД, и в ГИБДД. Может быть, с опозданием. Я не могу сейчас четко сказать. Но там, все читаете? Можно... Было сделано? Все было сделано. Другое все было дело, сделано. что не, не всегда автомобилисты э, читают эти схемы. Хорошо, вот давайте, вот... Прошу, прошу прощения. Можно по поводу информирования и схем? закончим это уже эту, эту тему. Дело в том, что вот сейчас идет на экране как раз участок улицы Карла Маркса, где не то, что схема висит, а висит огроменный кирпич, на котором ехать сюда нельзя. То есть мы получаем там трафик чуть ли не 80% от э, того, который был. И мы говорим тебе о том, что схемы помогли. Ну, это, это такое, такое абсолютно, Егор Дмитриевич, это популистическое такое заявление о том, что, о том, что все дело в схемах. Опять же, по поводу информирования. С ГИБДД мы все лето пытались реализовать механизм информирования по СМС. Так. Ну вот я надеюсь, что сейчас Роман Юрьевич может подтвердить, что мы эту работу все-таки продолжим. Да, продолжим. Роман Юрьевич да. впервые, слышит впервые слышит об информировании слышит. СМС. Слышит, а смотрите. Примеры перевернутых схем. А пример перевернутых знаков есть? Давайте, смотрите. Перезнак, Буквально схем. за час до нашей с вами встречи телезрители прислали нам вот такое видео. Где нам покажут это видео? Сейчас покажем. И пишут. «Перекресток Горького и Ленина». Покажите, вот сейчас он вот здесь у вас за спиной и на экранах идет, да? Перекресток Горького и Ленина Горького перекрыли тупо, простите за как написано, тупо без объяснения, без объявления войны внезапно односторонние люди едут, упираются в бетонные блоки, разворачиваются, это просто ад ни одного знака. Это сегодня? Как нам сказали очевидцы, это на самом деле оказывается не сегодняшняя история, это все началось еще вчера. Что это? Что происходит? Ну, Во-первых, перекрыт был участок Горького Мира. Угу. И, соответственно, ну, а тут... да, то есть, опять же, по заявлению подрядной организации был издан нормативно-правовый акт, приказ об ограничении движения соответственно опять с, со, с, со, со сроками. Значит, подрядная организация, понятно, значит, обязана была перекрыть просмотр. где мы? Вот знаете, я почему про я это? Я потому что вот все про информирование говорили. СМС, подождите, ладно, тут есть, тоже непонятно. Есть, есть вот случилось, город есть, все, а город предупредил? все документы, которые мы издаем, on, и, мы, в части... Подождите, города, подождите, подождите документы. Документ, вот документ, сейчас, вы видите, вам показывают, вот то, что показывают на экране. Вы можете это... Комментировать, почему сейчас у нас люди, вот сейчас, в настоящий момент, упираются в бетонные блоки? Разворачиваются, не могут что, Потому что было принято Уважаемый, решение сделать олег. ограничение олег. движения. Я еще раз говорю, знаковая информация, знаковая информация вся размещается. Размещается подрядной организацией. Надзор, подождите, за подрядная организация осуществляет как заказчик в лице МКУ ДИП, так и э, инспекция ГИБДД. Значит, Я допускаю такое, что действительно в каких-то случаях подрядная организация не всегда исполняет те требования, которые к ней выставляются. Но при этом мы понимаем, что мы несем риски значит, переноса сроков значит, и так далее. Нам, честно говоря, здесь в этом плане мы согласны. Эту подрядную организацию необходимо штрафовать и штрафовать ее со всех сторон, чтобы все причастные люди, которые ведут надзор за Соблюдением там, как раз-таки, всех требований строительства в данном случае должны их исполнять. Да, хорошо. Это, конечно, вот, но кто-то мне сейчас может, вот я второй день пытаюсь выяснить информацию, сколько сегодня, на какую сумму подано исков со стороны службы заказчиков подрядчиком. На какую сумму? Все если если исков. вы не видите знак, то пик налево, это не значит, я, что секунду, секунду, Мы одно. говорим сейчас о другом. То есть, мы, я, мы сейчас бесконечно слышим, штраф, слышим. Нельзя а, выписать штраф мы не говор мы говорим про иски сегодня. Говорили, потому нельзя что вы, представитель штраф штраф в том случае, Потом если он выполнил все требования, а то есть, у нас все а хорошо. Если знак висит за кустами, то виноват, опять, кто. Нет, подожди, а если, если с Ленина висит, кустами, висит то, налево тупик, а если я еду не с Ленина, а вот как наш автомобилист ехал прямо, там Нет, больше нельзя ехать. Просто он уперся. Предварительно знаки все висят. Мы сегодня утром, в 7 часов утра, ходили на проспекте мира, на перекрестке улицы диктатуры пролетариата, где, несмотря на всю знаковую информацию, кирпичи и так далее. Водители едут, видят, что работает автотранспорт, работают дорожные механизмы, спецтехника, и тем не менее они осуществляют проезд по данному участку. Несмотря на то кирпичи, сбивают есть... дорожных рабочих и так далее. Несмотря на кирпичи. Даже, даже, даже такое было. А, вот уже заговорили о том, что когда закрыли коммунальный мост, людям предложили ехать на Октябрьский на Четвертый. Совершенно верно. Но при этом Красноярский рабочий, Ремонтировался частично. Семафорная ремонтировалась. И Свердловская немножко ремонтировалась тоже. А, я вот, и партизана Железняка. Что? И партизана Железняка туда да, отправляли как раз от Почему... Хуалит. А потом к ним присоединилась и караульная еще. Да. Спасибо ну, за добавление. Почему все дороги... Единовременно. То есть, если вы городу говорите, не езжайте по Ирыганскому, пожалуйста, сюда и сюда. Зачем же там везде ремонт? Давайте, наверное, начнем с того, что вот опять вернемся к тому, с чего я начал. Каждый объект имеет а, свои показатели. То есть, если мы говорим о таких объектах, как Красноярский рабочий, как, такие, как Партизаны Железняка, эти объекты, даже если вы заметили, выполнялись практически в, в течение всего сезона. То есть, это достаточно большие, мощные объекты, на которые подряд организация зашла а, в самом начале сезона и буквально сейчас их заканчивает. Там так. партизана железняка закончена, кроссраб готовится к завершению. А, при этом а, по ним, как раз таки при разработке этой схемы, и как раз таки Егор при этом участвовал, мы проговаривали, что часть улиц у нас действительно будут иметь ограничения, но ограничения по полосам движения. То есть, когда мы даем подрядной организации зайти, вот работайте справа, при этом обеспечьте э, движение по двум полосам. Есть определенная география города Красноярска, когда действительно, перекрывая одну улицу, нет больше маршрутов, куда перенаправить движение. При этом приостановить где-то работы ну, достаточно чревато. Мы тоже не вот, можем. Да. То есть именно из этой логики принимаются все решения. Если брать рассматривать улицу Караульную, мы отторговали объекты в апреле месяце, получили экономию, согласовали ее с Росавтодором. После этого сделали новое размещение заказа, и этот объект уже получил в рамках экономии, то есть он нам увеличил показатели, и нет возможности уводить этот объект, и нецелесообразно уводить этот объект в следующий год, или же выполнять его в зимний... Надо браться ну, понимаем, и делать все в этом надо, году. Надо браться Хорошо. и выполнять ремонт. незаметно совершенно, практически пол программы уже прошло, наши с вами сейчас прервемся на короткую рекламу, вернемся и будем обсуждать уже качество того всего ремонта, который был э, в этом году в Красноярске. Дружная, веселая мужская компания. Здесь у нас в студии говорим о дорожном ремонте, я напоминаю вам, о э, летней ремонтной компании. Давайте перейдем уже к качеству, потому что времени немного, а мы все на дорожных знаках и на организации дорожного движения э, проговорили все об этом. Итак, э, все-таки, я, может быть, конечно, со своим филологическим образованием чего-то не понимаю, но почему мы все-таки как-то опознавато начали ремонт? 1 июля только, насколько я помню, могу соврать, но я надеюсь, что нет. 1 июля только Карла Маркса и Мира. 16 июня только коммунальный мост. С чем затянули? Почему так поздно? Подрядчиков искали долго? Да? Конкурсы проводили Нет, долго? Ну, давайте Проектные документации? Разделим да, так, вопрос на две части. Давайте. Значит, И от одной сразу уйдем. Собственно, та часть объектов ремонта, которая была сформирована изначально, которая не требовала дополнительной документации, разработки проектной и так далее, она была отторгована вовремя, к ней приступили. Единственное, так. действительно, к каким-то объектам приступили чуть позднее, ввиду вот как раз-таки соблюдения вот этих разработанных ранее схем. Ну и действительно были ряд как раз-таки объектов, так скажем, капитального ремонта, да, которые име... ну, для которых была разрабатывалась. Как Хорошо, раз вот тут уже упоминали проспект Мира. Никита, я да. вас уж Значит, смотрите: сейчас вы все время сидите, и меня общественники потом съедят. Вот смотрите, почему проспект мира и Карла Маркса центральные улицы. Почему э, с ними ремонт случился 1 июля? Ну, потому... С чем там была проблема? Проблема, наверное, это не проблема, а желание заказчика и администрации города выполнить э, проект э, в соответствии со всеми требованиями, для того, чтобы он соответствовал этим требованиям, пройти на него экспертизу, не на которую себе. действительно да, тоже требовалось какой-то определенный промежуток Я времени, порядка двух месяцев. Крадусь проектировщиком. Учитывая, учитывая ну, определенную географию центральных улиц, действительно сложно было и с экспертизой, мы работали очень долгое время, Вышли за лимиты там, двух месяцев отведены. Вот. И, собственно, вышли, да, вот в те сроки, о которых вы говорите. Так вот, так, документацию проект... по коммунальному мосту разрабатывали еще в прошлом году. Почему торги были только летом? Значит, по э, коммунальному мосту э, одни торги у нас не состоялись, была переторговка объекта, действительно. Они же не в январе После... начались. Так вам а, надо было в январе торговаться? Нет, торги... Нет, у нас... Давайте начнем с того, что вообще объективно мы документацию приняли только в феврале месяце. В марте, в марте месяце провели работу по подготовке аукционной документации. В апреле мы разместили апреле наряду со всеми объектами да, этот сплошная. лот. И подрядчик, который должен был в мае месяце определиться, он не определился. Здесь чем? Были размещены вторая, ну так скажем, очередь аукциона, после которой уже был определен подрядчик. Да, его okay, знаем, но при этом надо мост. понимать, что при каждом изменении, там, переносе сроков там, лотов и так далее, да, проведения аукционов, корректировались все графики, то есть производство работ, потому что мы понимаем, что вот так как мы во второй части обсуждаем... Общем, о... качество, да. Качество, понимаем, да, качество, да. Мы понимаем, что качество не должно Чтобы, пострадать, да, поэтому не, поэтому качество да. количество, да. количество. А, а, не давайте... Давайте проспект да. Мира. Да? Проектировали проспект Мира вашей организации. Да, правильно да, проектировала. Да. Так, а, Сергей, значит, вот смотрите... Ну, из информационного Денька поля, нас. да? Пошли э, ремонтировать проспект Мира, тянули ливневку, к колодцам которых нет, потом нашли там брусчатку, э, которую, кстати, я так понимаю, вы сомневаетесь в исторической ценности этой брусчатки, а потом нашли там исторические колодцы, все это, естественно, чуть-чуть все переносилось, затягивалось. Почему проект вашего, э, ваш проект не соответствовал тому, на что потом наткнулись, э, не были там учтены вот эти вот все истории? Ну, в части съемки, допустим, мы же допользуемся той информацией, которая, была, которая имеется в системе единой строительной, градостроительной деятельности СГД. Соответственно, как бы мы оперируем теми цифрами и теми данными, которые получили из администрации города. То есть там и... ничего из этого не было? Там это ливневка как раз а, в вот тот ливневка случай, она была. как раз и была. Соответственно, мы и подтянули ту трубу к той точке подключения, где она была. Выяснилось, что по факту ее нет. Ну, нет, а нет. на обслуживание этой ливневки деньги выделялись? Ну, давайте скажем так, что нет, конкретно да, за данную ливневку, конечно, никто никакие объемы не закрывал. то есть У нас в целом в контракте то есть есть большой перечень этих ливневых канализаций, но оплачиваем мы по факту выполненных работ mm -hmm. на каждом mm -hmm. участке. И если то там нет, то и... То есть мы да, да. физические объемы, не метры mm -hmm. в ливневке, физические объемы. Сколько Хорошо. Откачали, сколько да. помыли и так далее. То есть данных, данных нет, поэтому в проекте этого ничего не учтено? Наоборот, данные были, в проекте учтены, а по факту их не оказалось. Ну, а совсем всем остальным данных не было, ни про колодцы, ни про брусчатку. Это уже... Про, про колодцы, сюрприз. которых мы находили из-под асфальта, выковыривали их, куча фотоматериалов, куча видеосъемки. Когда асфальт снимают или борт демонтируют, там появляется колодец, которого нет ни на съемке, нет ни на орфотопланах города, а он есть по факту. Соответственно, приходится либо его засыпать, либо решать с ним что-то, либо его восстанавливать, приводить его в какой-то нормальный. А вы сколько вид? вот этот проект проспекта мира и ремонта готовили? Проект проектную документацию да. с изысканиями. Мы приступили к ней в, во второй половине февраля и закончили мы ее в конце мая, в начале июня. Это достаточно? Еще... Или по-хорошему надо, например, в два раза больше на такую улицу? В... Вообще-то вообще -то для того, чтобы сделать полноценный проект, да. то есть мы прикинули, у нас потрачено порядка семи тысяч человеко-часов на проспект Мира. Вот можете оценить. То есть объем нет, работ... с февраля по май То есть это норматив... нормативные то, сроки чтобы... проектирования подобных объектов составляют 9 до 12 месяцев. Так вот как раз идет речь о том, что почему допустим в этом году не разрабатывать то, что будет происходить в следующем году, торги проводить в январе, феврале, ну, а уч... это никто не может прогнозировать. Учитывайте, может. А, вот, господа... все равно идут по старым годам, Господа по общественники, по нынешним у вас... Какие у вас есть вопросы, вы автомобилисты, вы ездите, ну, вам везет, понятно, но все равно вы тоже ездите. Какие у вас есть вопросы к тому ходу э, ремонта, который вот О, идет я О, на правах у общественника. Меня есть... на правах Извините, я в этот процесс. Тут, Объясните тут, мне, кто-нибудь из здесь присутствующих, почему у нас ремонтная работа не проходит ночью? Вот почему? С языка сняло вас, да? Создательное собрание да. разрешило, причем, да, это Почему у нас работы... Не проходят ночью. На самом деле, я отвечу на самом деле работа в ночное время производится. Действительно, Александр Иванович лично да, проверял да, не да, знаю. Давайте, да, давайте померы, возьмем и определенные и участки. Здесь сидит представитель э, подрядчика. Вот вы можете у него Не надо работы. у него, мы хотим спрашивать, тратятся государственные говорю. деньги. Мы у службы заказчика и спрашиваем на самом деле. Не надо показывать нам представителей подрядчика, да, которых нет, вы права, обязаны. Вам на него показывают, если не вы мне не верите. Я вам покажу. Я верю собственному взгляду, проживая на улице мира каждый что день про... там гуляю я сейчас что вам происходит расскажу. на проспекте мира я вам расскажу когда я понял что когда я первый пост свой написал в фейсбуке в первый день ремонта значит потому что я был очень впечатлен время 10 минут 10 10 на перекресток парижская мира значит стоит несколько там Человек шесть, наверное, стоит рабочих. Непонятно, что там делающий. Ну, видно, что это, наверное, сейчас вот вот начнутся работы. Спешно приезжает какая-то машина, открывается багажник и оттуда выбрасывают выбрасывают спецовку. Прямо вот выбрасывают типа того, что одевайтесь прямо здесь. Эти они начинают одеваться. Думаю, ну сейчас мы хотя бы посмотрим, что тут за подрядчик. В итоге до сих пор мы не видим брендированных в центре города, работая. Да, мы не видим, не видим сегодня ни одного брендированного в комбинезоне хотя бы, хотя бы работника, потому что непонятно, да, что это будет. Я сразу сказал, что добра от этого ремонта не будет точно. Мы сегодня, не, я сегодня меня, вот, например, абсолютно не интересуют проблемы э, проектировщика. Потому что какой выбрали проект, такой, э, такой он, наверное, такой нужно Такое реализовывать. Вопрос, да? как То реализовывать, есть там было да? как выбрали, тоже другой вопрос. Я потому что был, допустим, сторонником другого проекта. Да? Но тем не менее, проект существует. И мне, например, как горожанину, и в основной массе горожан абсолютно все равно, что творится под землей, да, значит, но абсолютно непонятно, почему, когда поставили город, фактически лишили главной улицы, город, главной улицы горожан в летний период, да, и когда люди целый день там толкаются в пробках, не проезжают по этим проспекту мира, значит, придумывают всякие пути, ругаются, матерятся там и так далее, нервничают, когда они выходят в 8 часов вечера на эту же улицу, там нет никаких... Их работ там их не было практически никогда. То есть, в лучшем случае, около двух вагончиков в районе 9 января сидело два человека. Давайте Понимаете? на примере проспекта. Мы это постоянно, потому что мы я, тоже с семьей гуляем. Я как дизайнер все, дизайн, все дело всегда в дизайне. У нас рабочие не одеты в нужную одежду. У нас, нет, нам, ну нам, подожди, ну подожди. все-таки почему в 8 хотим, часов мы хотим проект, вечера... Мы хотим, мы хотим а проект, мы, мы проект, мы хотим проект, мы хотим проект который кто-то нарисовал мы мы в виде проект, картины. О чем идет речь? Какие наработки? Внешний вид, просто к внешнему виду. Мы хотим, чтобы нас ходили в 8 ah, вечера. А то, что вы в слабо Мы еще не об этом говорим. Степан, вопрос был от общественника и одновременно Можа, представителя и ГИБДД. Добавлю, чтобы, вопрос был... Чтобы совместный вот, шел да. вопрос, потому что проектировщик на, в том же законодательном собрании совместно с представителями администрации говорили о том, что ремонт будет от фасада до фасада. Я спрашивал проектировщика в соответствии требованиям автобусные карманы будут? Будут. Куда они сейчас делись? Вот одновременно тот же вопрос к администрации. Почему так, давайте фасада не фасада не до фасада? Не все в кучу. В, все в кучу. Давайте так. Все-таки про время. А, у нас действительно сидит подрядчик. Вы не проспект мира. Ремонтировали вы э, партизан-железня я так понимаю да, а, делали а, во сколько смен работали расскажите пожалуйста значит наша организация работала в три смены мы работали и днем и вечером и ночью асфальт мы ложили только по ночам потому что по-другому там прекрасно знаете какое движение там невозможно было днем укладывать асфальт то же самое сейчас мы ведем работы по караульной там тоже днем положить. А у вас так и было прописано, что работать по ночам или вообще это где-то прописано Нет, это, в каких-то документах? Есть, мы просто руководствовались тем решением, которое на сегодня существует в городе, разрешающее работы по ночам. Единственное, что мы разделили виды работ. Потому что, что, что есть виды работ, которые ну, работают с гидромолотом. Вы что, вы, там что, вы что там шум. Вы, играете? Вы играете? Хорошо, там шум. То есть вы работали да. в три смены, да. правильно? Асфальт Хорошо. мы ложили по ночам. А. Ну, давайте, наверное, давайте. сразу продолжим и как-то интегрируем это все в проспект мира. Асфальт, а, а, значит, асфальт по проспекту мира также укладывался и в ночное время. Я просто вот сразу переадресую маленький вопрос: вот я знаю, что Егор увлекается там пчелоразводством, да, вот, вот. в ночное, вот. В ночное время а, пчел в улике загоняют. Никаких Нет, не потому, загали... что, потому что они либо замерзнут и так далее. Значит, и, здесь есть, свои, и здесь есть свои, подождите, свои технологии. Бортовой камень а, устанавливать в ночное время а, невозможно. Почему? Потому что геодезисты и так далее могут потерять отметку. Соответственно, пойдет что кривая либо лазерная уборка. Вот. А я почему у... У... Жилища, на лазер... Динейство... а, не он не стал жилищным инспектором? Государственное Есть Государственное есть, строительство. Это определенные виды работ, которые действительно можно выполнять в ночное время. И они выполняются в ночное время. И я согласен с вами, что и на Мира должно быть именно так. А почему если... не так? Нет, подождите, оно так и есть. Только сегодня мы сами понимаем, то есть нам не нужно объяснять там с каких-то сторон, что на проспекте Мира каждый день должны работать в ночь. Мы сами прекрасно понимаем, мы сегодня имеем отставание от графика. И без работы, в том числе в ночное время, данный проект, ну, есть риски, что он не будет исполнен. Наша сегодня задача на проспекте мира настолько увеличить эти объемы по выполнению работ, а для этого нужно как раз-таки выполнять работы, в том числе и в ночное работе. А время. когда ночное по по по поводу ночного времени, сказать? времени. Можно? Можно? Вот очень важную вещь такую. Андрей, Андрей Иванович, конечно же, отписан от меня, заблокирован в Фейсбуке. А так бы он видел, что... Каждый раз, когда укладывается асфальт, я иду в прямом эфире, снимаю и показываю. Там все там все живаю. эти списки, там все эти списки, там, там все как бы все съемки ночные. То есть ночная работа идется, и, и, и, и еще, еще как. Можете даже сейчас зайти в мой фейсбук и посмотреть. посмотреть. Да, нет, нет, на самом, на самом деле, давайте не будем передергивать. У нас что, все работы, только укладка асфальта? Какого числа началась укладка асфальта на мира, Степан? В таком случае, с ним заговорили. Понятия не имею. Я не слежу за подрядчиком. Вы прекрасно, вы за, за, прекрасно за этим следите и даже снимаете, даже первую, первую а укладку а асфальта. Да, я, Работы земляные, у меня на странице опубликовано видео, проводится не хочу ночью, слышать. Асфальтовая работы Я проводится слышал ночь. лично обещание мэру, да. которые звучали, что будет работа организована в три смены. Да, за... Работы Знаете? не было. То есть вы, вы подставляете в очередной раз э, руководителя города, да, служба это... заказчика, которая оценивает свою работу в пятерку. Вы, давайте начнем так. с того, что Хорошо, в ежедневном Никита, режиме вот вы наблюдаете смотрите. за этим об этом я объектом. Я в ежедневном режиме вот наблюдаю я... за ну, вот, я тогда как бы я, там... я готов с вами поспорить и давайте мы подберем да, вот любой материал конечно. но я еще раз говорю а, на данном участке работы ведутся в три смены если сейчас туда проехать вы увидите что во вторую смену работают люди мы сегодня понимаем есть у нас вот перекресток горького да? его в настоящее время как раз таки уже заканчивают то есть поэтому а сразу не начали 9, работать с, с утра и до чтобы отставания вообще ну, не было. Сейчас же дожди уже начнем с того, что в принципе, вы, наверное, имеете в виду, там собственно, из-за чего была организована, ну, то есть сформировалась просрочка. Ну, да, просрочка да. сформировалась. Мы действительно застряли изначально на одном участке. Это от, Карат... от Парижской коммуны да. до ну, практически до, до Каратанова, там до 9 января, где ввели устройство ливневой канализации. Действительно столкнулись с проблемой. Ну, которые... да? Нет, Нет другой... столкнулись с проблемами, которые вот, как раз -таки, о которых говорит проектировщик. Много сетей не было учтено на планшетах, действительно, пришлось как-то корректировать работу в процессе, там, как раз-таки производства работ. В этой связи действительно вышли на какие-то отставания. Сегодня а с... действительно угу. есть объективные, необективные причины со стороны подрядчика там, в части там, исполнения других каких-то операций. Мы действительно его наказываем. Наказываем подрядчика и наши Вячеславович. Спасибо, Вячеславович. Не могу к вам без отчества обращаться. А... Скажите, вот вы ремонтировали партизан железника, да? а, Там история была какая? Уже после ремонта а, тот самый достопамятный ливень у нас случился 20-го, да? И вот а, в интернете, тут все говорят у нас про Фейсбук, вот в Фейсбуке или там ВКонтакте, уж не важно, появилось видео, когда а, хлещет вода из ливневки. Естественно, у людей, ну, у широкой аудитории сразу вопрос, вот, как отремонтировали, а, значит, улицу, что, значит, ливневка опять не справляется. Объясните, вот... Здесь нужно, нужно понимать что э, в каждом проекте ремонта есть определенные виды работ в данном случае партизана железняка не предусмотрен ремонт ливневок не предусмотрен э, прочистка или какие-то другие мероприятия То есть да мы занимаемся только э, заменой э, бортового камня и замены верхнего слоя покрытия дорожного то, что касается данной ситуации, здесь, да, действительно, э, учитывая вот эти форс-мажорные обстоятельства, объем воды был превышен многократно. И, возможно, где-то какой-то участок э, был забитый, что поставило на подпор эти колодцы. они начали. Просто напросто их вырывать, угу. их не только фонтанировать, их Бл начало вырывать, начало разрушать асфальт вокруг этих всех колодцев и так далее. Поэтому появились дополнительные... Но в проекте и вообще в заказе этого, этих работ, как прочистка, или там периодстройство Левлевки, не было? На данной улице не, <связывая> не было. А при том, что партизан Железняка, это одна из тех улиц, которая, если я правильно понимаю, вы уж мне простите, я всего два года здесь живу, в этом городе, топит регулярно. Правильно, партизан Железняка? Но здесь надо иметь в виду, что на партизана Железняка как раз выходят все Левлевки в основном с северной части города. Из... Вопрос к заказчику и Можно я поместить? Контр... Как раз по партизану Железняка. Там ситуация простая. У нас все коллекторы сбрасываются в авиаторов. Авиаторов у нас сейчас УКС от... От... От... отторговал и ведется проектной работы по его реконструкции. Вот после того, как эта работа будет выполнена, строительная ее часть... Эти проблемы, соответственно, тоже То так есть вы исчезнут. за заказчика хотите ответить, что и не надо было менять ливневку на партизан Железняка, нужно на другом объекте эту ливневку устроить? Я за заказчика хочу ответить лишь потому, что заказчик, вы обращаетесь сейчас в УДИП, расторговал и проектирует реконструкцию УКС. Города Красноярска. Уйди, я не обращаюсь за... сразу к двоим. Не сразу к двоим я обращаюсь. Ну, а ты, как охота, тоже он не подчиняется даже не он, он в да, да. Существует подрядчик по партизам Железняка. Хотелось бы уточнить, учитывались ли наклоны. Дело в том, что на сегодняшний момент скапливаются лужи в районе краевой налоговой инспекции. Мы недавно там с съемочной группой были и это прям видели. Здесь, опять же, нужно понимать, что э, ремонт дороги не предусматривает э, выравнивание основания или выравнивание нижних слоев. Сколько имеется основания. возможность, мы, мы выравнивающий слой ложим, сколько э, позволяет у нас э, рельеф дороги, для того, чтобы обеспечивать сброс, мы максимально стараемся его выдержать. Но там есть некоторые места, допустим, которые э, без э, замены основания невозможно его просто сделать. А замены основания в проекте работ да. не было. Смотрите, вот не я как раз правильно и понимаю о том, что подрядчик не может превысить свои смены. Не А Администрация, Всё. разрабатывая проект, это не учитывала. И опять мы говорим о том, что администрация гонит на подрядчиков, а на самом-то деле ну, вот она и Гонят, на самом деле. На самом деле да, есть да. определенный порядок отношений между заказчиком и подрядчиком. Давайте разграничивать вообще, как бы, полномочия. Еще раз говорю, мы сегодня говорим про ремонт. Если мы начинаем разговаривать об объектах, там, где надо капитально залезть, поменять, там, уширить ливневку и залезть в основание, так, это, может, это объекты, 2 это, это объекты капитального ремонта и э, реконструкции. Сегодня э, признаков для реконструкции целого участка улицы Партизана-Железняка э, как таковых нет. прямых нет. Да. То есть есть другие объекты, которые действительно Хорошо. сегодня требуют расширения, увеличения пропускной способности той же системы ливневой, ливневой канализации и так далее, Хорошо. с которыми, как бы, собственно, и Вадим работу. Вячеславович, да. вы молчите. Я а молчу. время программы между тем да, заканчивается. Тогда дайте мне немножко времени, да, я, я вам отвечу. даю немножко времени, пожалуйста. Я вот. не хочу примирить стороны, это не получится. Но в данном случае получается ситуация такая: одна маленькая фраза, чужую работу ругать легко и даже где-то приятно. По-моему, со мной вы... согласятся все. Туда? и И туда, и сюда. То есть на самом деле, как город Красноярск, как администрация, как заказчик, так и подрядчик попали в такую ситуацию, когда они не готовы. Пришло большое количество средств, возможность отработать, а как это сделать, как быстро, никто не знает. Во-первых. Во-вторых, вот сейчас прозвучало только что, что э, ремонтные работы не предусматривают э, те или иные мероприятия. Они не предусматривают вообще ничего. Потому что они выполняются только по ведомостям дефектов. И там вообще нет проектов. И там непонятно, как увязать между собой те или иные объемы, в том числе организовать эту работу, которая не очень получилась на проспекте мира. Потому как проект производства работ, в общем-то, не увязан. И поэтому, когда мы были с депутатским корпусом на месте, как раз это и обратили внимание, что работы между собой не увязываются. Давайте выделим какие-то карты и организуем эту работу. Это первое. Второе. Заказчик не был готов к тому, чтобы назначить эти виды работ, потому как предварительно диагностические мероприятия у нас не, не выполнены. Угу. Мы не знаем, сколько у нас и в каком состоянии находятся эти дороги. Мы имеем общее представление. Когда э, проектировщик вышел на оценку существующего положения дел на проспекте Мира или на иных объектах капитального ремонта, а таких улиц всего шесть, из всего многообразия, которое прозвучало у нас в эфире, то э, там, с теми объемами, с какими, с какими они столкнулись, вот понимаете, они на этом наработались уже. А там, где проектов нет, что получается подрядчик, с чем сталкивается? Вообще с полным хаосом и непониманием, что делать. И поэтому делают самое простое. Закатали асфальтобетон, в основание даже не заглянули. Выпилили у нас осадки, на партизанах железняках будут Вот я буду про хочу спросить. Можно в дождь класть или нет? Мы у вас вчера на самом деле спрашивали. Будет. Но Тогда сегодня в более широкая аудитория. Можно власть говорю, или не нев... Потому что весь интернет завален роликами. Обе стороны, которые находятся по кладут в полочке. Как дождь. Стороны. На самом деле, в дождь класть асфальтобетон нельзя. Нельзя. А как же вот эти Нет, новые да катай, технологии? Вы понимаете, Минут. их все равно там асфальт с Вопрос задали. Почему я показал три цифры? да, Я считаю, что все-таки надо корректно ставить вопросы, корректно на них отвечать. Если укладывать, укладывать нельзя. Никаких технологий нет, потому что используются традиционные смеси. А что и с этим можно? все согласны. Можно. Если основание готово, если основание сухое, оно обеспыленное и вычищенное, на него укладывать можно. Это ситуация критически как раз между границами. Нет дождя и есть дождь. Вот сейчас мы подготовили основание максимально, давайте уложим. Пошел дождь. В этом Останавливаем страшном... работу. Не, не надо, в этом страшного ничего нет. Основание готово, уложили, катайте в этот асфальтобетон. А вот на мокрое основание, когда это укладывают в лужу, когда это безобразие наблюдают как раз и уже начинающие наши горожане становиться в общем-то дорожниками где-то немножко, Понимать в этом и этого делать нельзя. Можно из научного Нельзя. Периода? Прерываемся на короткую рекламу и заканчиваем уже наш разговор. Простите, Степан. Ну что же, буквально 7 минут, на самом деле 6 минут у нас осталось от разговора. Все присутствующие здесь мужчины хотят продолжить этот разговор, но давайте все-таки ограничимся шестью минутами. Так, правильно ли я понимаю, что из того, что было этим летом, сделаны все-таки некоторые выводы, да, что нужно готовить обездные пути, что нужно согласовывать с коммунальщиками и с прочими службами. Мы про это не говорили, но есть такая тоже проблема. Сроки ремонтных работ на дублирующих обездных дорогах, прислушиваться к ГИБДД... И э, уже сейчас начинать готовить проектную документацию на следующий год. Правильно? Уже сейчас. Надо да? сначала понимать, что же делать. Извечный вопрос русской интеллигенции. Что делать? Так вот, заказчику как раз, я думаю, что они сделали из этого вывод, они должны осознать, А давайте мы спросим. Работы. А давайте мы у них спросим. Вас... Простите, осознали, осознали ли, ли, вы? ли, вы, ли, ли, ли вы? вы, да, но именно в такой осознавать. формулировке? Ну, на такую трактовку, наверное, все-таки мы бы ее переформулировали. На самом деле, действительно, сегодня уже подготовлен план работ на следующий год. Я все-таки не совсем соглашусь с Вадимом Вячеславовичем. Значит, действительно, та диагностика, о которой говорит Вадим Вячеславович, она проведена не была, да. Но при этом мы знаем, что у нас в службе заказчика есть определенное оборудование, есть автомобиль, трасса, лаборатория, посредством которой выполняется как раз-таки экспертная диагностика, как раз-таки силами УДИП, на основании которой а, в дальнейшем как раз-таки определяются Никто. объекты, определяются... Какие выводы по итогам этого лета ну, у нас, были у нас, сделаны у нас у нас, миллион, у, да, у, у нас вывод только один. Как как мы, нам в любом случае угу. придется усиливать работу как с точки да. зрения а, а, а, а, организации дорожного движения, так и усиления контроля, потому что действительно в этом году нужно отметить, что если говорить про Качество дорог, сегодня не только мы контролируем это качество. Сегодня присоединился Росавтодор в лице Байкала-Правтодора. То есть и мы предлагаем... А они контролируют? Тоже контролируют. Да. Мы, мы хотели нет, их позвать. Деньги. да вот. деньги. Да. контроль. А, товарищи общественники, вот вы вообще просидели, молчали, потом не обижаться на меня. А, как вы считаете, только очень коротко, осталось вообще три минуты, очень коротко, сто 100% чего повторять из этого года в следующем году нельзя. Очень коротко. Я думаю, что ничего нельзя. И на самом деле, после того, вот сейчас, когда закончится вся эта вахханалия, и город, наверное, поедет, если он все-таки поедет не по сугробам, мы будем ездить, да, строительным, значит, с ремонтдорожными работами. И после того, когда Федерация реально оценит, собственно говоря, эффективность использования денег федеральных, прошу учесть, наверное, с помощью фискальных органов и всех остальных, тогда, наверное, у нас уважаемая служба заказчика, которая Оценивает свою, свою деятельность на пятерку, сделать какие-то выводы. Смерть там, наверное, произведут, наверное, какие-то кадровые решения. Вот тогда, наверное, город будет с учетом вот этого негативного опыта там подбора подрядчиков и всех остальных. Тогда все это оценит, тогда, наверное, все будет хорошо. Это не коротко. Как вы считаете, что из опыта этого года повторять нельзя в следующем году? Нельзя стихийно назначать объемы работ. Это не ведомость дефектов. Здесь нужен проект, который бы оптимизировал как объемы работ, так и стоимостные показатели. Не по дефектной ведомости, а по проекту а Вы как считаете? Присоединюсь ко всем выступающим, но, действительно вот тот объем, который просто сказать свалился, да, уже простым языком, не были готовы. Никто не Никто был готов. Не был готов. Я могу только лишь поддержать предыдущих. Да, вы, кстати, тоже да, Я -то посидел специально, да. силы под конец шоу. У вас очень мало времени Очень мало времени. Да. Город действительно оказался не готов. Ни заказчик, ни подрядчик. К этому есть отчасти объективные причины. Таких денег город не видел, не дай бог памяти, лет 6 или 7, наверное. В следующем да, году да. все повторится, и... все те же пробки, вот, Я надеюсь, вешающие, же... которые коллапс... сейчас набьют, помогут. А сейчас город оказался в ситуации такого человека, который всю жизнь погрузился под Затышево, а потом ему сказали, завтра ты побежишь марафон. Так вот, без подготовки «Марафон бегать нельзя». И а. вот после тренировки этого года, я надеюсь, что организационные меры будут предприняты для того, чтобы в следующем году не было такого коллапса. Я, я, я надеюсь, Вы что в следующем году мы наконец-то дозвонимся до каждого следующем авто. а В следующем ходить? году будет? ситуация будет хуже. В следующем году хуже будет? Почему хуже? Потому что будет ремонтироваться коммунальный мост над основным руслом. Потому что у нас некоторые проекты, такие как Гайдажовка, ну, имеют ливневую канализацию, когда, куда она уходит, нам не и Гайдашовка просто утонет, Неизвестно, когда же все-таки Проектная документация будет изготовлена Неизвестно, как будут проходить торги Потому что мы в этом году уже видели Как подрядчики просто испугались Уходить на коммунальный мост И мы просто прекрасно понимаем Но что больше, больше никого не было, как попросить Единственную организацию, которая местная И которая имеет лицензию вот Переделывать все. не будем в следующем году? Вообще, как Коротко будет. у нас осталось Нельзя вообще... делать выводы, наверное, о том, С точки зрения, что мы будем делать коммунальный мост Над основным руслом, поэтому его делать нельзя ты не говоришь, что его делать нельзя. Много придется переделывать в следующем да. году? Вот ну, коротко скажите говорю, из того, вот, что сделано сегодня. сегодня. сегодня. Нет? Ничего, все сделано очень хорошо. Через год. Ну что, Через год. что же, а друзья мои. Я надеюсь, что в следующем году действительно новые объем ремонта не совпадут с теми переделками, которые придется делать. И 2, миллион, 2 миллиарда на ремонт дорог, это, конечно, мечта любого города России, я думаю. И тут что сказать, не разбив яйца, яичницы не приготовить, всегда при таком ремонте придется стоять в пробках, всегда при таком ремонте придется бить подвески и что-то терпеть. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы деньги эти не осваивались, а расходовались с умом, и никто не забывал о гаражах. Увидимся на Афонтово.